всем привет дорогие друзья сегодня обзор у нас как всегда обзор по airdrop который проходит на бирже EOBIT. здесь мы зарабатываем монету fast dollars, каждый день выполняя простые задания у кого нет аккаунта ссылка в описании для мобильных устройств используйте qr-код регистрация займет одну минуту верифицировать аккаунт то есть подтверждать личность вам здесь не надо Торговать криптовалютой фиатом, вывод криптовалюты фиата, участие в аирдропе и другие функции этой биржи, вам доступны без кис. Задания легкие. За регистрацию Telegram-бот дают один раз. Остальные задания выполняются каждый день. По депозиту, трейду, свопу, 10 дайсов и как активировать фарминг, снял отдельное видео, ссылки в описании. Как и откуда делать депозит. Тоже есть ссылки в описании на депозиты с кошелька Payr и биржи Bybit. Депозиты необходимо делать только в криптовалюте. Выбрал токены с минимальной комиссией. Это Tron, Litecoin и Ripple. Комиссия до 20 рублей. Следующее задание, если работать в социальной сети, Twitter, Facebook. Делайте посты, добавляя еще в комментарии, помимо основного текста, который вы можете взять здесь еще что-то от себя, чтобы не заспамить свой аккаунт и вас не заблокировали. Копируем этот текст, вставляем, добавляем еще что-то свое, размещаем пост, копируем ссылку, вставляем сюда в ответ и нажимаем проверить, получить. Снимайте видео для YouTube и TikTok. Одно видео на две социальные сети. Теперь TikTok можно загружать видео до 5 минут ВК не работает и проверяйте других пользователей одно проверенное задание 100 монет по 12 в день размещайте qr-код в общественных местах полная инструкция здесь получаете свой qr-код дальше распечатываете на листе формата i4 клеите в общественных местах доски объявлений дома остановки делаете фотографию то что вы разместили загружаете ее на сайт копируете ссылку вставляете сюда и нажимаете проверьте получить по 5 в день можно расклеивать и подавать отчеты это получается с этого задания вы будете зарабатывать четыре с половиной тысячи фаз Торги по данной монете будут в июне, сможем продать, получить прибыль. Еще будет доступен фарминг, памп, и скорее всего биржа придумает, как поднять ценность этого токена. Говорят, что данная монета это официальный токен этой биржи. На этом у меня все, всем спасибо за внимание, пока.